Сегодня 14 марта. Мы с вами в Роял Баре, где в рамках грандиозного шоу Мэйл Рич и партнеры проходят весен... открытие весенней коллекции трех замечательных дизайнеров. Мне очень нравится, здесь очень уютно. Люди такие какие-то все, не знаю, сплоченные. И публика очень-очень дружелюбно принимает, я бы сказала. Я сейчас выступала, мне понравилось. Let's